Да. И всем привет. привет, с вами снова я, Скайзакит, и с нами сегодня опять Скиф. Мы играем э, на сервере Майнкрафта, где, ну, как вы помните, у нас установлены, как бы, текстурпал. Бетель, не... громче говори. Я не знаю, что у меня с микрофоном. Но вроде я меня проб... слышно. Я вижу твой ник чуть-чуть, совсем капельку. Слышу? Стой на месте, на месте, стой, и сейчас к тебе приду. Ты слышишь, что кто-то блоки копает? Да. А, ну это у меня в кулок. Ну, блин, ты... тебе не легче ли ты поикнулся ко мне? Мне нужно уровень прокачать. Да. Сейчас, вот, стой на месте, и сейчас к тебе приду. А сейчас помрой, тебе надо уровень. И деньги. Я сейчас просто трусь, сколько у меня было. У меня 340, учись. Сколько? 340. Чего? 340? Да. Чего 340? Стой, вот, стой на месте, стой. Сейчас, смотри, какой я волшебный. Огонь. Это ты копаешь? Да! Давай золо золото, золото, сру срубай. Вот тут шахта. Я знаю. Поэтому я тебе предлагаю идти в шахту или идти в лаву. К лаве. Подожди, Сын, принёс... Дерху, точнее, графику. <связывающие> сейчас. Я еще факел сделаю. Я еще факел нам сделаю. Да стой ты, а. А я туда. Макс, да стой, стой, стой, стой, стой. Ну скиф, ну стой. Дай мне кирки. А, точно. <связывающие> Вообще пошел так наглую. Да пошли в шахту, че ты, как бомж. Давай ты еще в шахту пойдешь, а я в другую сторону. А, если еще, еще тебе вторую лопату дать не стой. Да, не, это еще э, досок. А, точно. Сейчас я верстак сделаю здесь. Прывать территории территорию, это пароль команды Георг Клейн. Поедка тупой. Я слушаю воду. Ты где? Я хочу а, да. тебя. Так. О вода. Блин, я вот могу поспорить Он придет ко мне вместе с этими с золотом, железом и всем, что можно. Так я купаюсь на ну, всегда помогает поверх. Я все... Знаешь самый лучший способ? Ну, для меня самый лучший способ на одном... на одном месте стоишь Так и вниз все время копаешь Ну, например, 6 на 6 Ну, 3 на 3, да, например И вот эту территорию копаешь вниз Или 6 на 6 Мне так всегда помогает алмаз Особенно, если я в шахте Ну, в смысле, рядом читал. Громче говори Знаю, вроде меня слышно. Конечно тебе, тебе слышно. <смех> У -у -у! <смех> <Что>? Железо. <смех> Не, ну ты меня реально бесишь так иногда. Я тебя плохо слушаю. Алмазы. <смех> ну блин, я говорил, что он читак. <смех> Макс, ты читак. Во-первых, читак Данил. Во-вторых, я с читами сколько не играю уже. О, ты факел поставил? Нет, это печка. Нет. А, печка. Да, что это Я всего-то два алмаза нашел. Потому что я читак, если бы я был не... Читаком-то у меня бы сейчас уже стак был. Нет. Чё? Смею, Нет. Муря, Нет. Детрий, поставь на паузу на пяти Так, мы снова с вами. Слышь, пошли в одну сторону. Принять. Ща. А, стой, погоди, Макс, слышь, погоди, я сейчас сделаю это еще кое-что. Так, я ща меч сделаю. Ой, опять холодно. ты чила? Э, это, а мне показалось, это ты опять переоделся в обычного чела. Пошли, Кори. О моё! Макс, где ты? Кори, сорвись. А я вниз свалился. Вниз? Да, я так, Здесь еще лучше. Эти... Нет. Да. Макс, вниз, вались. Я и так не Меня видно? Отстань. Меня видно, Отстань! Как... Так, мы снова с вами. Смотрите, здесь какие ржачные скелеты. Сейчас я вам покажу. Вообще такой ржачный Смотри, ск... не, скелет. Есть я, знаю, я знаю, я знаю. Сейчас я вам покажу. Во, видите, смотрите, Джин. Чай. Откуда труба? Да. Да, ты со мной, да? А вот он... Блин, вот мне иногда... Знаешь, иногда частично хочется увидеть. Его, его. Ты куда пошел? Куда, вперед. А, -а, а, тупая паутина. А, ч ⁇ я лопатаю? Ч ⁇ Ч ⁇ мы? И в итоге я целый круг сделал. Да? Неплохо, Макс, так и продолжай. Сышь, я сейчас убью колу. За что? Он, прикинь, я взял железо, копаю, копаю, ну, делаю. Он, короче, взял, у меня своровал железо. Да не убивай. Это прям как Атаев. Стой, ты где? Я опять наверх случайно поднялся. Сейчас к тебе пойду. А, вот, вот, пошли. Пойду ка вниз. Вниз хочешь? Давай, я тогда я здесь буду тогда. О, лазурит, Макс. Где? Иди ко мне сюда, наверх. А где алмаза? Лазурит я вижу только, и там там лава и вода. Вон смотри, иди сюда. Ты где? Вон там. Где я? Прыгай вниз. Что <свеч> ты косанулся Чана? Блин! <свеч> да, ржачный скелет тоже здесь. А это уж точно. Блин, закрывало. Да ты думаешь, это <свеч> так легко. Легче парня на репо. Ну что? А где вы их нашли, блин? Да, пассивант минут. Да слышь, да, я его нашел, блин. Чё всё? Нам... О, алмазы, всё, это мои, Макс, я их первый заметил. У тебя уже есть алмазы, у меня тоже будут алмазы. Да. Чё ещё лава, что ли? Так, Диан. Слышь, я затрону, нам уже железо не надо. Блин, блин, я и была не хочу свалиться. Слышь, нам уже железо-то не надо. Че? Нам железо надо. Нет. Да, можно. Ну, только О, Эндермен наверху. Слендер, да? Ну да, получается, Слендермен выглядит, как Слендермен. Финдер... О, солото! Да, блин, я не спустя. ой мы пожалуйста, под тирком я не попал. А ты еще? Мало. Крали тупой. Что он тебе делает? О, Петрович, иди как ко... И... И зеленый вместе с ним. А Смотри, ты что зачем? Я не знаю, он сам ко мне пришел. Он такой говорит. Привет, скай. Давай поговорим. Я ему говорю, пошел в жопу и он рванул. Вообще говно. <бегенс noise> Нельзя никак с ним. Ни... О, еще, еще, еще. Там кушать золото. А нет, это железо. Э -э -э -э -э -э вот те, тетушка, закрывающая водой. Тупик. Тупик? <бег> да. Значит, идем к Денику. Идем в другую сторону. Не смотри на Эндермена, он тебя не тронет. На сундук Эндермена. Это ты строила? Ты или Кола? Я надеюсь, он потерял нас. Ты сказала, я надеюсь, он потерял нас? Да. Ой, это кто такой? Ветер скелет убей. Все привет, Джек воробей. Тебе капец. Ну все, я поговорил с Джек воробеем. Он нормальный человек оказался. Сдался свой. Блин, он меня залагал. Макс, короче, подня э вот по воде идем дальше, вот там забираемся и пошли дальше. Подожди. Э так, дальше здесь ничего нету, так что забираемся наверх. Блин. Да уж. Что было только что? Что у тебя залагало? Да. Devil Studio. Через Devil Studio можно. Через Devil Studio можно создать бан, а также фейк чит. И, вс... и все пароли и логины будут приходить вам на один сайт. Если хотите, это чит, то я вам могу скинуть. Ну он да, с мне, я вам скину в описании. Макс, я забираюсь, короче, наверх, потому что дальше там ничего нету. Ну да. Я посмотрел, там тоже тупик, короче. Да? Да, забирайся по земле, по моей. Ща, подожди, да я зайду хотя бы. Чик тоже тупой. Вот так. Он близкий. Так, это интересно становится. Лан ну, соберу так для ради приличия. Сейчас я тебя забираюсь. Стой ты где? Эй, блин, чуть не умер. Подожди, сейчас я тебе буду. Я здесь есть. Сейчас я построю нам мостик пошли, пошли куда туда куда макс иди сюда выбираем куда идем П вправо или на на прям а на правом идем да О -о -о, мы тут не были Опа, а по это мне нравится Иди сюда. Опускаемся. А блин, тупая путина деться. Макс. О, тележка. Где? О, лазурет. о хлеб. Красный. Иди сюда. Ломай ее. Я вижу, там что-то такое стоит, блин. И Ты зеленый. <Стит> <Стит> О, ты что меня бьешь? А прости я, блин, случайно. Ты меня случайно по под кое куда? О, Джек, порубей. Да? Ой, блин, Да. Где а Здорово, Кола. Да ты... Да, спасибо, дружок, спасибо. Ты мне надоел. Э, ты что тут делаешь? Слышь. Да блин, вода просто что. Давай проходи. че колок ты уброешься? Мне пофиг. Он тут земля ему в... вот, тупо. давай вот сейчас на этой земле будем тупо тупов вниз копать. Уверен? Не знаю. Поехали. Кирка. Если сейчас помру, тебе капец. Да олень! Да блин, отойди. Да олень, отойди. Да отойди. Я, я тебе предлагала его убить. Да Да блин, подожди. Вот, олень. <свист> <свист> да блин, Аш, да блин <свист> подожди, подожди, дай я его вот, все что такое? <свист> да блин, Максим, можно я его убью? нет, тем более ты его не сможешь да блин, даже алмазы ломают <свист> да ладно, блин я их нашел. Не бортик. Че он борсеет? Че он бортеет, а? Алмазы дай. Дай один алмаз. Алмазы. Тихо, он по одному алмазу дает. Чего? Да ну ладно, ладно, на один алмаз тебе. Да, слышишь? А да, мне у меня два алмаза вот, так то есть. Все, теперь у всех упоров. Теперь же надо подняться наверх. Я вот там оставил затыляться. Где тут скелет? Так, подожди. Нам туда надо идти. Вот да. тут. Были. О, зомби. А, а как он выглядит? О! О блин! Ой, Ой, я нанял урода. Подожди. А какие ты? Посмотри. Ну ты ч, муша, ай, дети? О, Макс, вода опять. Где он? Блин. Так, мы продолжаем. Блин, Макс. О, Лава! Вс! Погоди э -э Я кажись! Ч там за, за два имя... имена вдали я не вижу? Да ты! Слышь! Там, по-моему, кола и три! Петровича! Я вьется с тобой, Макс. О, спал я. Давай, Веты, очищаем. Я вагонетку нашел. С чем? девайся, а. Сколько здесь? Я... А... Да уйди, кола, блин. О, Ну, коло, отойди. И что, здесь ничего нету? Кажется, мы тут уже были? Да. О, ты что там, кто стоит? О, там отряд мобов! А О, отряд мобов вот тут здорово Ветра, иди сюда Убей его, он меня еще убьет Я забыл про жрачку Да, да, я тебе жрачки дам. Да ты что творишь, а? Ты Коля хочешь дать животную? Да, Коля твой ты э, слышь Да ты ж на тебе жрачку ты Мое. Мое то... вообще... Только посмей. На, это тебе. А, Ветель, ты куда там ушел вообще? Я еще обсидел, наберу. О -о -о. Ломай такой. Ты понял? Да да Так, Ветель, паузу, С вами был Сказ Кит из Скиф. Всем пока.